О, блин! Чё? Мясо есть мясо! Свинина, говядина, человечина, все одно! Даже близко не одно! Ты не забыла, что мы сюда катану приперли ловить, а? Как поймаем, жрать его, не вздумай! Сраса! -ср -ср. Они нас еще не заметили, так что постарайся не шуметь! Меня зовут Пауэр! Срадимся! Дэнди, давай за мной! Прикроешь меня сзади! <свист> <свист> ну что вы, это все, что умеете? А я не сбежала. Я прекрасна и величественна. Дэнджи, смотри в оба, потом рассказывать будешь. Пусть все узнают, что сильнее пауэр нет! <свист> <свист> <свист> <свист> вот, дарю одну. Не буду я курить, мне кости жалко. <свист> Ладно, одну выкурю. Сейчас, дамыгонька. Легкая месть. У демона-призрака своих глаз нет. И ориентируется он на страх. Так мне старшая рассказывала. Скоро я снова буду с тобой. Змея! Не убивай! Кабани, ты почему на госслужбе осталась? Уже скоро выплатят премию. Нашелся Бакенбардик. Погоди, не так быстро. Давай немного поговорим. А? Мы готовы будем сдаться, если ты только правильно себя поведешь. Мы же просто хотим отомстить. Ничего больше. Ты убил их товарища и моего родного деда. И нам нужна за это расплата. Ну так я же их не просто так убил. Они все зомбаками тогда были. Что ты мне заливаешь? Безграмотные уродцы вечно сходу в врут. Зомби же раньше были людьми. Совесть не мучает за то, что ты их всех поубивал. Не, ничуть. Впрочем, если хоть капля совести в тебе осталась, не брыкайся и дай нам себя спокойно убить. Лето! -а. Тогда я тебя на фарш порублю! Ну рискни, придурок! В окно! А кто меня мечами рубить собирался? Ну уже. Ты стал посильнее, чем в прошлый раз. Разве охотники на госслужбе не как сыр в масле катаются? Не считая того, что под боком эгоистка и в принципе, даже неплохо. Поэтому я тебя сейчас быстро отделаю и пойду к Макиме, чтоб похвалила. Победителем тебя уже возомнил, а я еще жив-живёханик. Говори, пожалуйста, сразу покиньте электропорт. Эй, Э, Э, Мужик! Давай этой твоей черни! Размечтался. <плёк> ну вот и все. Тебе больше бороться нечем. Перед <плёк> тем, как я тебя прикончу, извинись за то, что убил моего дедушку. Драться я <плёк> еще могу. У меня <плёк> же на башке бензопила! <плёк> осталось! <плёк> Неужели дедушка тебе не научи? Порой просто надо принять судьбу. Извинись перед дедушкой. И тогда я тебя убью без Спасибо, мужик, что метил мне четко в башку. Я в таки выручил! Лошара! Что? Что? Неужто дедок тебя не научил? О том, что добычи не следует! Верить словам охотника! Очнулся все-таки. Похоже, ты и правда, такой же, как и я. В руках вон катаны спрятаны. Еще и половинки тела мигом срослись. На куске разорву уполенок! Как же громко лает побитая псинка. Короче, пока полиция не соизволит явиться, мне придется самому тут с тобой посидеть. А у меня тут как раз к тебе претензии накопились. Ты уродец, убил нашу химена. Она была красоткой. Из-за тебя сволочь, Мир лишился ее красоты. Как спрашивается, я это должен принять? Как будто ты можешь мне что-то сделать. Ты всего лишь леговая шавка. Я думаю, тут турнир устроить. Какой? О, ты как раз, кстати. Цель захвачена и обездвижена. Этот мужик со ствола полил старшую. Вот я и думаю, в отместку его ствол поломать. тут ты почва для турнирчика. Будем по очереди лупить его по яйцам, а победит тот, кто до приезда легавых выжмет из него самый громкий вид. Ты вообще в своем уме? Наша с тобой работа схватить этого мужика, а не бить его, чтобы выпустить пар. Тем более, что Химена Едва ли этому обрадуется. Ясно. Что я получу, если выиграю? хе <смех> ты сейчас спрашиваешь. Его яички Фаберже... Подождите, не надо! Не надо! Нет! <смех> Слышишь нас на небесах? Это, Это наш сденджи. Реквен, по тебе. И для чего же ей могло понадобиться сердце бензопилы? К сожалению, мы не успели спросить. <связь> Весь густок начал двигаться в сторону своего хозяина. Наконец-то начал. И куда же он направился? Дэнди, скажи мне, тебе больше нравится городская мышь или деревенская?